196. Наблюдаю. Присоединяюсь к вам. Объект красный Volkswagen. Движется с превышением. Диспетчер 1085. Повторяю, 10.85. Один или строишь. 10.4.2 эхо 13. Окружайте район, я его упустил.